С вами как всегда я, Егорик Топик. Перед просмотром этого видео, обязательно, ну прям супер обязательно, пожалуйста, сделайте этот серый лайк синим, нажмите на него, ведь тогда вы будете получать еще больше качественного контента. Также, если у вас кнопочка подписаться горит красным, и вы еще меня не смотрели, обязательно нажимайте на эту красную кнопочку, чтобы она стала серой. Ну что же, жмите колокольчик обязательно, после того, как подписались и напишите комментарии. Так что, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, подпишитесь на, на канал, напишите комментарии, ну и всем приятного просмотра. Итак, сегодня мы будем обозревать кое-какой аддон, да помните я же обозревал мод на вампиризм сегодня мы будем обозревать к нему аддон кто не знает что такое аддон это дополнение к моду то есть устанавливать его нужно только после того как вы установили мод на вампиризм ссылочка и на вампиризм и на этот аддон будет в описании но этот аддон про оборотней. да в первую очередь, как же стать оборотнем? Ну так вот, ну нас должен укусить, соответственно, точнее, поцарапать сам оборотень. Но этого я делать не буду, так что я лучше... Ну, это слишком долго. Так что, я себе выдам. Итак, давайте же перейдем в выживание. Во-первых, давайте откроем э, наши умение. точнее ветку умений. Нажим, открывается она на английскую P, ну или либо латинскую P или на русскую Z. Мы, то есть, ну, мы на первом уровне, мы пока такой себе слабенький образ. Э, как, э, как же прокачиваться? Ну так вот. Нам нужен каменный алтарь и каменный алтарь огненной стрелы. Ну, это, это если прям очень дословно приводить, так-то оно по-другому называется. Что, давайте посмотрим же их, их да, блин, их, их крафт. Вот, крафт первого. То есть, да, очень легко. И вот крафт в Тарола. Итак, после этого вам нужно э, взять... Ну, ладно, Взять зажигалку и поджечь вот эти вот алтари. Теперь, смотрите. Э, надо с других оборотней я расскажу где и как найти оборотней потом надо во первых дождаться ночи Нафт. да ночь наступила но мы пока первого уровня оборотней с нами абсолютно ничего не происходит но и я положил видите, одни из вещей висвечиваются теперь и потом мы поджигаем вот этот алтарь, да, и каликаем. Вроде бы э, ничего не происходит, но погодите немножко времени. Опа, а вот эффект на нас наложил слепота, и все, мы второго уровня. Э, да, только вот я не понимаю, как эти... Э, Зомби успел вспомнился, но давайте откроем человеческую форму. Ну, вы спросите, а, но мы же и так в человеческой форме. Дело в том, что это не обычная человеческая форма, потому что, как вы видите, сейчас а, она автоматически включилась. Все почему? Мы оборотили, а, соответственно, ночью, да, Ночь, мы превращаемся в, так сказать, монстра, в самого оборотня. То есть, волка, либо громил, так сказать. И вот мы сейчас в такой вот человеческой форме, но как бы нечеловеческой. Дело в том, что вскоре, когда мы докончаемся, мы практически не сможем превращаться в обычного игрока. И это хоть как-нибудь-то нам и поможет. Да. А, ну, вы спросите, а почему-то я сейчас в человеческой форме? Ну, все равно нас ночь как бы превращает. Потому что это наш единственный форма, который у нас есть. А, в общем, В общем, мы можем кусать а, мобов. Но а, небольшой есть а, как бы перезарядка. Также кусаем на латинскую В, на русскую М, и мы нанесли очень большой урон. Э -э я не знаю, сколько единичек, но это довольно реально сильный урон. По-моему, с двух ударов уже свободно можно убить зомби. Да. Э -э прокачиваемся дальше за ритуалы, ну и так э далее. Итак. Э -э После того, как я выдал себе э, этот уровень, ну, потому что ждать слишком долго, там это абсолютно такой же. Печёнка, э, э, вот эти кости э, разрушены и поджечь. Теперь у нас есть, э, ну, мы можем активировать ночное зрение. Ой, ой-ой-ой, так, ну да. Итак, э, что же, мы можем смотреть на посмотреть вот сюда. Либо шестое чувство, либо чуйка. Шестое чувство позволяет нам, как бы, сказать, если на нас, например, нацеливается какой-нибудь моб, видите, экран как бы становится с краю оранжевым. Это предупреждает нас о том, что нас, на нас кто-то нацелился. Да. Дальше, смотрите. Мы можем принимать форму волка. Волка, а точнее выживальщика. Вызываем вот это и вы спросите, а почему же ничего не получилось? Потому что ночь. Чтобы превратиться из одной формы в другую, нужно сначала превратиться в форму игрока. Но нам этого не позволяют сделать, так как мы сейчас ночью, и мы автоматически превращаемся. Ладно. Ну... Как вы поняли, эта э, э, штука, так сказать, ветка умений, позволяет нам быть ближе к природе. Второе, она тоже как бы позволяет э, э, быть ближе к природе. Да, вот так вот. Но, э, как по-другому, у нас нет тут формы, то есть мы как бы защищаемся если тут мы можем быть ближе к природе самому, то тут мы как бы ближе к природе в защите. И тут, если вы хотите стать настоящим оборотнем и просто кусать и кромсать всех. Ну, я случайно активирую речь. Давайте вот так вот, так вот, вот так вот. А, да, это форма бис а то есть так, большого оздотня. Тут у нас выбор. Либо наш э, укус станет, либо, либо вызывает кровотечение. Давайте вот это. Эта способность позволяет, когда мы убиваем врага, отхиливать жизни. Давайте, ну, э, что это? Эта способность холлинг пока не работает. Да, пока она не, не работает. Давайте же быстро бегать сбираться быстро по стенам э, так и у нас остался один и свободное свободное очко умения и вот мы как бы теперь просто настоящий э, обретень давайте таймсет да сделаем и и оно да знаете оно очень часто подлагивает, то есть, э, как бы, реально, посмотрите, оп, и все. А вы спросите, что вот это внизу за красная полоска? Днем мы не можем быть облицем, точнее можем, но только на совсем э, небольшое время. То есть, например, ну, продемонстрирую вам форму выживальщика. Все. И посмотрите, мы стали вот таким вот пёсиком милым. И, соответственно, эта линия уменьшается. То есть, мы стали вот таким песиком быстрым. Э славя, нифига, тут много зомби. Вот, и мы также можем кусать. Давайте, оп, а, ну мы его уже убили. И, соответственно, давайте обратно, Beast Form. Вот такой мы громадный оборотень. Да, мы реально очень высокий. И он может, кстати, немножко, э, немножко как бы быстрее двигаться и немножко выше поджигать. Давайте убьем ведьму. Немножко застанилась она, как вы видели. Кстати, теперь у нас небольшой запас дополнительных сил появился. Все, палка, родстоун. И крипер в могиле. Давай, перезаряжайся, укус. А, понятно. Мы больше не обрезаем, так как... Опа, дождик. Давайте обратно войдем в эту форму. А, да, очень плагин лагает. И вы спросите, а что вот это вот? Я сейчас мышкой показываю. Что вот этот вот по краям? за покрытие черные Так вот, это наша шерсть, как бы, то есть на морде. Кстати, ночное зрение работает только тогда, когда мы хотя бы вот в этой форме. Оп. Да. А, также, ну, в принципе, давайте холинг. Холинг. Да, э, очень Перепутано все, и оно должно быть по-другим, но все-таки вот собачки. Давайте нападить. А, а, понятно, у нас сила же. И они что-то не хотят нападать, потому что они лаганные. Давайте активируем речь. тот же самый. И вот, мы уже супер сильные на... На... На... Просто жесть да давайте обратно вот так вот и какие же нам еще предметы добавляет этот аддон во первых вот такие блоки э -э, росток э -э, магического дерева его соответственно древесина доски листва джакарандовое дерево э -э, думаю э -э, многие знают откуда оно. у него нету досок то есть из него получается обычные дубовые доски так, надо этого зомби убить Все, спасибо, что не залагал И серебро Серебряная руда И серебряный блок Кстати, для оборотней Очень э, опасно, так сказать Ну, не очень опасно Но, короче, серебро Так же, как и вот это вот Оборотневое э, растение Оно нам дает Эффект слайва Вот мы немножко замедляемся и ослабляемся. Также, кстати, хочу сказать, что мы ослабляемся в воде. Ну, сейчас, конечно, э, э, вот, э, мы, конечно, мод, аддон э, лагает, но вот есть вот это э, умение, с помощью которого мы не будем ослабляться в воде. А так, а так давайте, во-первых, выключим дождь. Так, мы, в принципе, смотрите, включаем, например, вот эту форму. И вот у нас слабость, кстати, кстати нормально слушайте, с этим ночным зрением. Так, ладно, давайте. Кстати, да, этот волк очень быстро бегает. Ну, вот те самые блоки алтаря. Вот э, зомби. Э, спасибо. Итак, есть, соответственно, из серебра вот это все. Странная инъекция, она ни для чего не нужна. Естественно, серебряный меч, кирка, лопата, топор, мотыга. Ничего интересного. Стрела, она наносит дополнительный урон вампирам. Соответственно, слитки серебра, их можно в печке переплавить из вон той вот руды. Те самые э, разрушенные кости и печеночка. Э -э, вот. Также у вампиров есть. Свой... Ой, каких у вампиров? У оборотней есть свой собственный да биом. Он выглядит вот так вот э, красивейшим образом. Джакаранды тут и магические деревья. Ну, тут, правда, оборотней нету, но давайте я покажу. Именно с них, то есть с оборотней, и выпадают печеночки и разрушенные кости. А, без варефол... А, ну, варефол... волф. Ну, вы увидели, Вот такой вот волк. И есть human варефол... варефол. Они есть, а, по-моему, трех типов. И девочка еще есть вот этот этот и вот этот да они могут в превращаться в абсолют превращаться абсолютно любой вид оборотней да то есть вот я на спавню. это вот так это ну чаще всего они превращаются вот в такого вот большого оборотня и давайте кстати мы можем принимать любую форму на бесконечно в этом лесу и хочу вам сказать они нас соответственно не атакуют пока мы не атакуем их да мы вот такой вот большой этот кстати как вы видите у нас еще и добавляется дополнительное сердечко ночью таймсет нафт вы думаете ничего не изменилось но просто у нас ночное зрение так то кстати, и мы еще не можем носить броню, что самое интересное. Вот у нас еще одно сердечко, которое не заполнено. Давайте же кого-нибудь убьем. Кстати, если мы нападем на какого-нибудь из оборотней, <coughs>, то, соответственно, то нас никто не будет из других атаковать. А ты меня будешь вообще атаковать? А ты меня... Ты меня... А, ну да, будет. А, и, а, в общем, давайте, надо его убить. Убил. Я... Вот. А, ладно, давайте сделаем по-простому. Оп. И смотрим. У нас прибавилось сердечко, но так как мы активировали способность, вот это вот. Когда мы убиваем кого-нибудь, любого моба, даже оборотня нашего братка, мы восстанавливаем здоровье. И да, нам нужно своих же братьев по разуму, И, ну, я не знаю, как еще это назвать, а, гребанная скорость, а, вот. Убивать как бы, ну, так сказать, битва за превосходство. Ведь как бы выживает сильнейший, выживает, э, да, сильнейший. Ну, э, сейчас вам покажу. Вот э, весь этот Адон, что он добавляет, и там еще мобы. Три моба. Ну, не надо забывать, что мы можем найти какую-нибудь деревню например. деревню, например. Давайте туда тэпояхнемся. Она захвачена охотниками. Ну, я думаю, бесполезно ее начинать. Хотя, в принципе, давайте я напомню, что можно атаковать деревни чужих фракций. Но я лучше найду или подожду. А вот... И смотрите, какая-то, ой, безобидненькая деревушка. Вроде как она никем э, не захвачена. Но, возможно, а хотя нет, она захвачена охотниками. Как я понял. Ну, тоже. А вот мы нашли деревню, которая захвачена э, обертнями. Только, правда, она малюсенькая и Реально очень маленькая. Так. Давайте же найдем. У меня... А, точно. А, у меня вопрос. Мы... Ой. А, так. А, Во-первых, нам нужно выйти из этой огромной формы. А, точно. Time set uh, day. Вот так вот. Да, блин, и давайте включим, да, в принципе, не важно, главное найти э, какого-нибудь жителя, взрослого, только, знаете, этот спавн в Майнкрафте, деревень, он вообще шизанутый, почему тут только маленькие, а, почему тут только маленькие жители? Где все большие жители? Почему тут везде лисы? А, вот, в принципе, и один житель. Давайте попробуем ударить его. И как мы видим, он не оборотен. Но есть и в деревнях, в принципе, жители, которые являются оборотнями. Да, есть жители, которые являются оборотнями. Тут мы уже были. Ну-ка, а, я просто не видел. А, а, ну, достаточно хороший иммунитет просто у вампиров, я если вы не знаю. Хотя нет, не буду вас полировать. Это все для третьей части обзора про именно вампиризм. Ну и знаете, я, в принципе, все вам рассказал. дон да, не очень большой по сравнению с... Вот сравните вот это, хотя я практически про все вам рассказал, и оно практически бесполезно с этим. Я не знаю, что это. Ну, что же, если вам было интересно это видео, хотя бы чуть-чуть обязательно поставьте лайк. Вот реально, поставьте лайк, или я к вам вот в этой форме ночью приду и, и такой ням-ням. Так что, чтобы такого не было, обязательно поставьте лайк. Также напишите комментарий, было ли вам интересно. И обязательно, просто пожалуйста, прошу вас. Просто это одна секунда. На нажмите на эту красную кнопочку подписаться. И если она станет серой, вы абсолютные молодцы. А если не станет, то попробуйте нажать еще раз. Или... Хам вам ночью. Как говорится, э -э, за бачок хватит лок. Э -э, за бачок. Ну что же, повторю, подписывайтесь на канал, это очень важно. Ставьте лайк. Э -э, ведь как бы вы будете получать еще больше качественного контента. И это моя мотивация. И что же всем, в принципе. Пока, вот вы видите, он сейчас превратился не в монстра вот этого, а в собачку. Ну, и всем пока-пока. По